Поел, ребятки, называется я мясца сырого И в итоге траванулся Ой-ой-ой, кабан! Кабан, ребятки, кабан, ни хрена себе. На дворе весна, а у нас зона полна всякой разнообразной нечисти. Да, у вас, ребятки, там девчонки, а у нас тут мутанты, от которых надо избавляться срочненько, быстренько и оперативно. И братишка Scratch, сегодня этим и займется, друзья. Да, играем снова в Стей-аут, играем в этом безумном мире сталкера онлайн, где нам предстоит пробивать свой путь, свое, значит, выживание сквозь... Толпы различных монстров, которые всегда пытаются нам а, навредить. Ну а перед началом видоса попрошу тебя о малюсенькой просьбе, дорогой зритель. Поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос, чтобы братишка скретч, радовал тебя в будущем новым годным контентом в мире игровой индустрии. Спасибо тебе большое, а мы, ребятки... Начинаем Так, ну что ж, в прошлый момент мы остановились на хате у нашего техника Максима Анатольевича Который, значит, у нас является а, ярым фанатом всяких безделушек Да, ему можно приносить что-нибудь полезное Давайте попробуем побеседуем с этим мужиком И попробуем узнать у него что-нибудь новое и интересное Ну что ж, а, Максим Ана Анатольевич А, ты турист? Что-то что хотел? Я по делу Тебе что нужно? Услуги техника нужны что именно требуется? Какие товары тебя интересуют? Очки торговли нужны, да? Давайте попробуем. Трансформатор, радиолампа, радиотетали, медь, микрочип, провод в изоляции, аккумулятор, обрезки проводов, короткая труба, короткая труба с резьбой, метиловый спирт, пружинка, сильная пружинка. В общем, практически все, что имеет отношение к электронике и ремонту. Так, давайте посмотрим, что у него есть на продажу. Давайте глянем. Так, а на самом деле у нас сумма пока что небольшая в нашем распоряжении. Это 4000 180 вроде бы рублей, но я смотрю цену у нашего, значит, Максима Анатольевича просто заоблачный фонарик, он выкладывает за 13 тысяч, офигеть просто, ребятки, транжиры здесь какие-то просто живут на этой карте. Кухонный нож также есть возможность прикупить, солевая батареи и так далее. Но на самом деле инвентарь у него небольшой, давайте-ка посмотрим еще, поспрашиваем, что же он у нас может, этот наш техник. Какие вещи можешь собрать? Спрашиваю я его, и он мне, значит, предлагает сразу же стабилизирующий раствор, батарея, но для этого, ребятки, нам нужно привести, принести старые солевые батареи, чтобы он нам собрал что-то новое, да-да-да, для обмена. Так, здесь что у нас такое? Мы получим, значит, солевые батареи взамен на батарейки 1,5 вольта, а здесь какие батарейки получатся? 9 вольтовые, отлично, 4,5 вольта батареечка. Тоже мы сможем ее получить только тогда, когда, когда, когда мы ему принесем значит, 4,5 вольтовые. А, для обмена. Так, вы получите. Ясненько. Так, у вас не хватает. Понятно. В общем, он собирает много чего. Медкомплекта на набор запасных частей для винтовки. Короче, много чего может собрать наш, значит, техник. Ну что ж, я буду иметь в виду. Давайте посмотрим, что еще он может. Я же не все у него посмотрел. Так, я по делу. Услуги техника. Почини все устройства. Так. И тут мне сразу же предлагают за 15 рублей починить все. Давайте, ребят, согласимся. Да, пускай нам починит. И у нас кухонный нож был починен. Да, кухонный нож нам, естественно, пригодится. Так, давайте посмотрим, что еще у нас. А, мне надо починить кое-что. А, это у нас, я так понимаю... На выбор а, будет та же самая починочка, только уже из нашего инвентаря. Так, ну что ж, понято, принято, как говорится. Давайте вспомним, что у нас в инвентаре находится. Да, в инвентаре у нашего, значит, бойца находятся патроны. А, 762... А, это я понял. Мы уже сейчас пытаемся выбрать и техобслужение произвести. Я думаю, что пока не стоит, да, Максим Анатольевич. Спасибо тебе большое за, пом за помощь, так сказать, но мы попробуем сейчас посмотрим, что у нас есть в инвентаре. Так, патроны 72. Да, можно все это посмотреть, кстати говоря. Есть также э, у нас магазин ТТ 8 патронов, да, для нашего пистолета. Тульский токарев. Недавно мы получили его. Две а, из трех аптечек у нас имеются спички. Есть какая-то матрешка, что-то непонятное. Так. Данный предмет невозможно выронить в, в случае смерти персонажа, так понятно, это видимо какой-то квестовый предмет, так же как этот шарик, скорее всего, да, квестовый, скорее всего, отображается у нас а, просто красным а, цветом подсвечивается, и здесь у нас что такое, так, ой, зачем я использую, ой, как бы, ребятки, ай-яй-яй-яй, да что ж такое-то, зачем я использовал, нельзя было использовать, это же у нас антирад он снижает количество радиации, да, которую мы иногда накапливаем. Так, дальше что у нас такое? Соль в батарее, категория источник питания. Шанс выронить тоже относится к заданию батарейки. Короче, это все к заданию. Это у нас... Относится к заданию антирада Так, посмотрим, какие, кстати, у нас задания есть Давайте, ребятки, перейдем к списочку Наших с вами заданий И посмотрим и вспомним Что у нас имеется Секреты Харона Так, я не вижу пояснений каких-либо так, Максим Анатольевич, да, так мы к ним пришли Мы собрали ноль Так, нужно принести технику из Любича мастерск... Мастерская, которого расположена в одной из пятиэтажек Что стоят под углом к бывшей улице Горького Электродетали набор Мы собрали ноль из одного Ладно, это будет понято, принято Так, здесь что у нас такое? Заказ Тайс ЛВЗ Бармен из БАРа под ликероводочным заводом обеспокоен увеличением популяции собак на близлежащих территориях. Тамошние бандиты наверняка будут рады выполнению этого заказа, как и сам бармен. Так, замечательно. Для кислого что у нас нужно сделать? Надо нам найти два тюбика крема, найти две банки базилина. Но я думаю, мы в процессе где-нибудь это найдем. Так, задание, значит, на игрушки для Печкина. Печкин попросил поискать игрушки в домах возле почты на улице Ленина. После образования аномальной зоны игрушки оттуда стали очень цениться на большой земле. Так проверить частные дома по улице Ленина. Да, ну, в принципе, я это проверял. Может быть, какие-то игрушки я для Печкины уже могу принести. Да, вот там у меня матрешка была и еще что-то вроде бы так. Баламут, сталкер Баламут страны малый предложил план, по которому якобы можно научиться управлять своей вдачей. В чем счет плана, Нам, короче, надо шариться по всем бакам мусорным. Это я помню. Это я, ребятки, помню искать что-то такое необычное. Коля Кислый попросил найти его Друганов Митьку и Плевка, от которых давно не было вестей. Вас Возможно, они сейчас на той, на Новой Земле или на Кутунгуске Найти Митьку и узнать, как дела. Или найти Плевка, тоже знать, как его дела. Так, поговорить с Курьером... Ваславич советует пообщаться насчет работы с курьером Его можно найти у здания Дома культуры в квадрате c 2 Вот это, кстати, замечательное задание сейчас посмотрим Да, наверное, мы попробуем поищем Выяснить, почему путейщик Прохор вечно не в духе Плющ сказал, что Прохор полегчает, если подарить ему блок Беломора с особым ингредиентом от Плюща Так, это у нас тоже побочный квест В Любич, станция лесная, местный совет Так, это мы, в принципе, уже сделали, да? Это мы сделали, но у нас до сих пор еще задание Почему-то бесит и никуда не ушло. Так, давайте попробуем с курьером поговорим. С2-4 2 квадрат. А Посмотрим, где у нас на карте квадрат С2-4. Давайте посмотрим. Так, надо бы определиться. С4. Так, С5. Подождите-ка, С4. Вот он у нас, да? С2. С2 uh, и 4. Так, 1, 2. Uh, так, так, так. 3 и 4. Ага, мы в принципе недалеко. Мы на улице Горького. Ну, я вот не пойму, мы, может быть, даже уже... Ну, короче, вот он, квадрат 4. А, сейчас, я думаю, выйдем мы на карту и сразу же поймем. Ну, все, давай, Максим Анатольевич, спасибо тебе большое за, пом за помощь, а, за то, что помог, а мы идем а, дальше. Надо нам, ребятки, выдвигаться. Главное, запомнить это самое место, где он находится, и все будет у нас хорошо. Так, как здесь выйти-то? Дайте мне выйти. Я хочу выйти. Ну, а перед тем, как уходить, давайте попробуем воспользоваться верстаком, что у нас здесь у Максима Анатольевича стоит, что на нем можно сделать. Давайте глянем. Так, предлагает нам разжечь костер. Будет получен предмет костер, древесина одна штука и спички одна штучка. Давайте попробуем применить. Не хватает ресурсов. Так, древесины, древесины, скорее всего, у меня нет. Так, давайте посмотрим, что еще можно сделать. Рецепт очистки воды солдатской фляги. Нам нужно, значит, будет получен предмет солдатская фляга. А, требуем ресурсы лоскут ткани а, интересно у меня есть что-нибудь из этого а, недостаточный навык у меня пишет. да, ничего себе, так, ну ладненько давайте посмотрим еще что-нибудь рецепт очистки воды фляги ВДВ а, так, так, так, попробуем применить тоже, ребятки, недостаточный навык. Рецепт сборки целебного артефакта Метеор. Требуется верстак. Будет получен предмет артефакт Метеор. Лечебная часть курков, кусков артефакта. Но я так понимаю, что у меня, ребятки, ничего нет. Короче говоря, верстак полезный, но бесполезен для меня, потому что я ни хрена не умею. Так, ну все, Максим Анатольевич, теперь точно давай бывай. Как-нибудь увидимся еще до скорого. Пора, ребятки, выдвигаться. Мне нужно в другой немножечко квадрат, Идем на выход. Итак, выбрались мы на улицу. и. Здесь у нас адская резня, как обычно, да, ходит, значит, с двустволками, ребята, выносит всех подряд, выносит здесь, значит, собак. Я, в принципе, могу сейчас, наверное, как-нибудь заюзать щенка, если, конечно же, получится. У меня даже где-то был ножичек, но его, похоже, уже а, заюзали. Так, ну все, выдвигаемся, нам необходимо, ребятки, сейчас идти в квадратик под названием а, 4, да. Мы сейчас как раз-таки туда и направляемся, с а, 2 где он у нас находится, это у нас Надо бы вернуться, наверное, назад Так, c 3 d 3 вижу, да, c 3 вижу А c 2 что-то я, ребятки, потерял совсем Как же здесь плохо это все расположено А вот он, c 2 4 Мне нужно, да, мне нужно немножечко пройти Вот туда, вот за чуваком, который сейчас побежал Все, ребят, выдвигаемся Так, Дима, пистолетик да, мне нужен пистолетик очень срочно. Очень срочно мне не помешает пистолетик. Так, на пятерочку, по-моему, у меня нормальный пистолетик имеется, да. Отличненько. Так, ну все, выдвигаемся. Надо быть всегда на чеку. Здесь везде монстры на каждом шагу. Нужно просто-напросто на них не попасться. Так, все, ребят, идем. Мне необходимо попасть в квадрат определенный. Возможно, там я... Найду что-нибудь интересное Так, секундочку, что это у нас такое? Это мусор какой-то или что это? Нет, не мусор Так, это что у нас такое за здание, помещение? Так, секундочку, я на, на верном пути или же нет? А, я уже в третьем квадратике А, я иду, ребят, на правильном пути Нахожусь сейчас, продвинемся Немножко дом с этой стороны сейчас обойдем И я так понимаю, мы придем туда, куда надо Так, персонаж наш бегать-то умеет, нет? Почему-то у меня, ребятки, ни хрена не восстанавливается выносливость это очень плохо, надо бы срочно что-нибудь а, перекусить. А где моя еда вообще? Есть какая-нибудь еда у меня в, в инвентаре? Нет? А, еды, похоже, мне нет, кроме как а, мяса. А, так, что такое? Надо бы развести какой-нибудь костер. Не получается. Давайте попробуем съедим сырое мясо. Что мне с этого будет? Наверное, я траванусь, конечно же. Но надо все равно поесть, я понимаю, да? Иначе у меня а, не восстанавливается нифига. О, вот это да! Поел, ребятки, называется я, мясца сырого И в итоге траванулся Как же так-то, друзья, ну как же так Очень неудачно, конечно, получилось Но в итоге я траванулся Все-таки, так Блин, не попасться бы на кого-нибудь Но смотрите, все-таки голод, чувство голода Немножечко убывает, так, здесь, кстати, можно попить Замечательно, ну хоть что-то полезное Хоть что-то, как раз, ребятки От жажды мне тоже надо избавиться Но поел я, конечно, неудачно У меня еще целая минута, как бы мне от этого Не сдохнуть сейчас так, секундочку, я где-то близко от ключевой точки Куда мне, собственно, и нужно Мне необходимо прийти сейчас к одному типу Я иду сейчас по квесту Сейчас покажу, как он называется Поговорить с курьером Курьер Вацлавич, соответственно, советует пообщаться Насчет работы с курьером Его можно найти у здания Дома культуры в квадрате с 24 Вот мы сейчас туда как раз-таки, ребятки, и пришли С2-4, говорят мне, да? Ну, я, собственно, уже здесь и нахожусь в С2-4. Только я не пойму, к кому бы мне обратиться-то. Я, похоже, сейчас помру. Так, у меня когда-нибудь закончится эффекты? Я не понимаю. Так, аптечку срочно использовать надо. Иначе мне сейчас придут кранты, друзья! Ну как так-то? А вот так вот просто и легко можно... А, я вот использовал аптечку, но она мне, похоже, не пригодилась. Давайте в безопасную зону вернемся и начнем опять-таки с безопасной зоны. Да, хпшечка у меня не восстановилась, а аптечка у меня... Да, аптечка тоже никуда не ушла. И это хорошо. Так, используем аптечку. Либо же пожарим где-нибудь мясо. Мне кажется, лучше пожарить мясо где-нибудь на костре. Так, Сергуня. Здоровенько, давно не виделись. Так, где у вас тут костер халявный? Вот это можно считать как за халявный костер? Нет? Может быть здесь что-то можно пожарить? Нет, ребят, нельзя, нет. Похоже, нельзя здесь ничего пожарить, к сожалению. К великому сожалению. Ну что ж, идем тогда просто-напросто на зону. Будем пытаться отстреливать, кто у нас попадется на нашем пути. Нам необходимо, ребятки, фармить ресурсы. Да, сервис. Сегодняшняя серия, наверное, у нас будет посвящена целиком и полностью а, фарму, да, и чем больше мы нафармим, а, тем лучше. Пойдем, ребятки, шариться опять по домам, что я могу сказать, у нас, да, можно сказать, а, геймплей будет повторять, геймплей прошлой серии, ну а как здесь, ребятки, иначе, ведь это игра-фармилка, а, в которой надо не только выживать, но и больше фармить. Чем больше мы нафармим, и от этого зависит, наши ребятки, так сказать, а, все. Ну что ж, побежали фармить. Раз уж фармить нам сказали, значит, пойдемте, ребятки, фармить. Пока что у меня только с голодом проблемы. Нам куда-нибудь надо в лесочек сходить, да. А текущая, значит, серия растянется. Вот здесь есть лесочек, да. С правой стороны. И есть лесочек с левой стороны. Давайте сходим в лесочек, что у нас находится а, слева. Потому что там я еще не шастал. Возможно, там я найду что-нибудь интересное. Так, это мусор считается? Нет, не считается. Кто у нас там сзади? Кто вообще палит? Везде кто-то допалит. Да Везде кто-то кого-то убивает. Активность, конечно же, здесь имеется. Очень бодренькая. Но мы всегда можем попасть под горячую руку а, сталкеров, игроков, которые могут нам... Выбить наши с вами мозги Ладненько, не будем поддаваться Как говорится, провокации никакой А будем просто двигаться, смотреть, искать а Исследовать зону, друзья Нам нужно, да, пока что не стемнело Пока что, возможно, при свете дня Что-нибудь найти Мы попробуем что-нибудь найти Так, движемся сюда, за заборчиком Глянем, что у нас находится Здесь, что за куча мусора а пока что не знаю. Будем все потихонечку исследовать. Так, здесь, может быть, какие-нибудь радиодетали найдутся? Нет в этом щитке? К сожалению, не нашлось. Как так? Очень все здесь разбросано непонятным образом. А, два типа бегают, я так понимаю, лутаются, что-то ищут. Да-да-да. Но за забор, короче, меня не пустят. Надо бы мне бежать туда, где у нас... Так, вот я вижу лес. Ага, вот они, бочки. Вот эти, кстати, бочки вроде бы можно как-то обшарить. Но, похоже, здесь уже все обшарили до меня. И эти бочки уже не работают, да, их обшарить к сожалению нельзя, так в этом доме посмотрим что-нибудь есть, да, у меня продолжает усиливаться чувство голода, надо бы с этим что-то решать, да, взаимодействовать мы можем только с теми предметами когда у нас а, вот этот вот кружочек в центре становится, превращается в шестереночку и тогда мы можем что-то залутать, а, либо с чем-то повзаимодействовать, вот такой ребятки, такой вот механика такая игры у нас в игрушечке под названием Stay Out, в которую мы сейчас и Играем. А как ты, зритель, играешь в стей-аут? Если ты уже играешь, напиши, пожалуйста, мне в комментариях, может быть, у тебя есть какой-то совет, как бывалый сталкер, бывалому сталкеру, я не с нетерпением послушаю твой совет. Невозможно, буду применять в дальнейших своих видосиках Так, ну что ж, мы оббежали, смотрю, ничего не нашли а, Мне необходимо хотя бы дров каких-нибудь в лесу найти Потому что у меня сейчас а, нет ни дров, ни спичек, ни хрена, друзья Но здесь, блин, такая активность, что я не знаю, получится ли у меня хоть что-то вообще а найти в этом... А, на этой карте. Да, вот там у нас пальба. Валят. Люди даже не, не заморачиваются. Они просто-напросто тратят патроны на обычных крыс. Давайте попробуем мы тоже постреляем по крысам. Так, где мой... где мой пистолетик-то? Я не понял. Он же у меня никуда не попадал. Так, крыса настоящая или дохлая уже? Похоже, крыса дохлая или настоящая. Нет, крыса, похоже, еще живая. Не попадай, ребят, в крысу. Не попадай ни разу в крысу. Как так-то? Трачу патроны на крысу, друзья. Ни разу не попал. Офигеть просто, а! Какой, ребятки, провал, я думал хотя бы крысу завалить, но даже крысу, ребятки, я не могу завалить, заряжаем магазинчик и идем дальше, что у нас здесь имеется, давайте посмотрим, пока что ничего особенного, да, люди вообще прям не стремаются, валят крыс налево и направо, а мы мимо пробегаем просто молча и стреляем в никуда. Не надо так растратно относиться к снарядам. Я думаю, что вот эти все места можно лутать, но только тогда, когда они откатятся, скорее всего, да. То есть тут столько всяких объектов. По идее, я вот хожу сейчас и ничего не нахожу, что можно было бы залутать. Эта зона просто, я не знаю, что-то с чем-то. Ничего нельзя залутать, ничего нельзя сделать, Просто за нас вот, я так понимаю, все уже залутали. Даже вот эти вот мусорные баки, они неактивные. А вот а если залезть наверх? Я же могу залезть наверх? Давай, родной, тащись наверх! Не хочет наш персонаж лезть наверх категорически никак. Блин, мне, наверное, надо бы какую-то еду найти. Братишка, у тебя есть еда? Привет! Так, с ним можно взаимодействовать. Личное сообщение. А, у тебя есть еда? Есть еда. Подыхаю от голода. Давайте посмотрим. А, сейчас недоступно. То есть внизу... Ага, а, понятно. Он даже еще и вы выход вышел из игры. Так, ну ладно, попробуем поискать. Мне бы по-хорошему а, найти какие-нибудь бревна. Так, здесь что-нибудь найдем. Нет, вот там вроде какой-то ящик у нас лежит. похож даже как будто не залутанный. Ну... Но, несмотря на, то, на это, ребятки, мы подходим и, к сожалению, ничего у нас не лутается, потому что здесь, я так понимаю, бегают часто люди, да, игроки такие же, как я, и все лутают. Да, странновато, на самом деле, сделано, но... Так, ребятки, здесь работает механика выжимания, это же чертов стей аут, мы здесь выживаем в мире апокалипсиса, поэтому, ребятки, надо просто-напросто уметь. Так, ну что у нас там с голдом? Голод усиливается, очень сильно у нас просажено здоровье, а куда мы движемся? Мы движемся, значит, по левой стороне, к стороне карты, и вот в этот лесок, если я так понимаю, возле проспекта Героев Труда, в этом лесочке, возможно, я что-нибудь и даже найду. Это что, у нас собака, да? Собака, еще собака. Здорово, собака. Собака. Выбираем, вырубаем собачку. Так, и за нами еще одна собачка гонится. Стараемся от нее убежать, Она нас настигает. Она пытается нас, ребятки, зарамсить. Я ее вырубаю, да, Шурика мы вырубаем щенка, нифига себе, как иногда много бывает здесь э, щенков, просто-напросто взяли меня и покосили. давайте попробуем его обшарим, да, можно, кстати, обшарить сейчас только я перезаряжу свой пистолет да-да-да, Тульский Токарев, я, насколько знаю, я из него сейчас стреляю, или же нет, подождите-ка Тульский Токарев, по-моему, у меня в другом месте лежит, да, вот он, по-моему, нет? Вот же у меня тульский токарев, или нет, или, или это револьвер обычный, так, на пятерочку вроде бы, да, у меня, а вот он тульский токарев, да, я, ребят, даже не стрель, стрелял сейчас в 7.62 простого револьвера, так, щенка мы облутаем, да, давайте облутаем, а, Ножечку у нас есть, давайте залутаем этого щеночка, я думаю, что шкуры у нас кто-нибудь, да, принимает обязательно, так, получено, значит, что у нас свинец и мясо, да, забираем все, но мне необходимо понять... Где мне можно это мясо приготовить Так, я здесь еще же щенков повырубал Надо бы срочно их тоже залутать Где вы все щенки? Во, еще один щенок Тоже берем, и вот там еще один, ребятки, щенок Да, все ресурсы нам обязательно пригодятся Поэтому нельзя забывать Надо лутать их всех по мере прохождения В этом щитке у нас только куча свинца Видимо, тот свинец, который я ему зарядил, когда я его отстрелил Так, и это тоже давайте разделаем Да, кстати, без ножа Я хочу напомнить, что здесь никого невозможно разделать Ножик, это наше первое средство для различной животины так, отлично, вроде бы но нам нужно бы восстановить как-нибудь хпшечку потому что, блин, без хпшечки мы ничего и сделать-то не сможем так, давайте пробежимся здесь, здесь я еще вроде не бегал по этой стороне железной дороги главное, чтобы меня поездом не шибануло блин, дровишек мне подкинет, кто-нибудь сегодня нет там что у нас такое впереди, непонятно надо успевать вертеть по сторонам да, скоро меня замучит голодуха и я начну терять свою, свой уровень выносливости. Далеко здесь, ребятки, просто так не убежишь. Надо постоянно контролировать свой уровень выносливости. Я сейчас специально не стараюсь, не бегаю. Ой, я какой покоцан, на меня волки покусали. А волки здесь, кстати, очень быстрые. Надо успевать их отстреливать. А, да, пока я, ребятки, просто лишний раз не бегаю. Это для того, чтобы можно было легко удрать от какой-нибудь надвигающейся на нас опасности. Вот, например, как собаки, которые вроде за забором там орут. Но из-за забора они выбежать не могут, я так понимаю, они могут его оббежать с какой-либо стороны, но пока что у них это не получается, и это только нам на руку. Так, ну что ж, а мы вдвижемся пока что в тот лесочек, я надеюсь, что я там найду дрова, спички у меня есть, и я все-таки там постараюсь пожарить наше мясо. Так, кто там такой у нас стоит? Какой-то сталкер, я смотрю, стоит и отстреливает волков, там, наверное, в лесу что-то серьезное, да, смотрите, что творит, он здесь просто-напросто фармит, я так понимаю, да? Этот парень здесь фармит, да, он раз, два, блин, мне главное не попадаться ему на, э, на, на, на, на мушку, иначе он может и меня зафармить спокойненько, я так понимаю, да? Да, мы просто здесь пробежим, да, и попробуем залутаться как-нибудь в этом лесу, да, надо бы убежать, потому что этот парень может и меня ненароком залутать. Так что это такое здесь было? Мне показалось, я думал здесь что-нибудь есть важное, нужное, но мне, ребятки, показалось. Так, ищем дрова, мне нужны дрова. Я бы хотя бы развел один костерочек бы себе и было бы замечательно. Но в этом лесу нету дров походу, да? Я что, не в тот лес пришел? Мне может какую-нибудь ветку сломать, да? Так, ой ой смотри, что творится, а? Так, близко, когда подбегают эти щенки, в них просто невозможно попасть. В них просто, ребятки, невозможно попасть. Берем свой револьвер. Револьвер берем быстренько. Ё-моё, ё-моё, ребятки, опять обложили со всех сторон. Просто-напросто обложили, и мы опять при смерти и нас убивает. Вот так вот, ребятки, неподготовленному сталкеру здесь делать э, нечего. Поэтому надо бы мне поискать, наверное, э, дрова какие-нибудь здесь поближе, и тогда я точно смогу нормально путешествовать. Да, вот такой вот, ребятки, безжалостный стей Вот Надо прежде всего приготовиться под готовиться заранее, а уже потом выдвигаться. Давайте посмотрим, что у нас здесь за калиточкой. Возможно, здесь я для себя какие-нибудь дровишки найду. Да. Все у нас здесь стоит денег. Патроны стоят денег. А на все, ребятки, нужно тратиться. Потратил, значит, я разрядил свою всю обойму. Надо бы сейчас перезарядить свой ТТ. Так, попробуем перезарядить. А сначала... Сначала следует закончить предыдущее действие. Какой же именно? Так, секундочку. А, подсказочки нам там дают. Так, мы перезарядили? Нет, а сколько у нас, значит, в нашем ТТ... 8 из 8 патронов, замечательно Блин, как же я в тот раз не выхватил, не успел револьвер-то быстренько Просто не выхватил револьвер, и в итоге меня завалили собаки. Блин, не бывает же такое небольшое недоразумение. Так, у меня же вроде есть дрова. Были же дрова. Куда они все делись? Я просто их растерял, видимо, при каждой смерти, кстати говоря. Мы здесь вроде бы тратим какое-то количество а, ресурсов. Так, вот этот пенек бы разворочить, и были бы у меня определенного рода дрова. Но нет, друзья. Ох, мужичок. О, вот они, дровишечки. Наконец-то, ребятки, древесина. Забираем быстренько. И надо срочно сейчас поджарить мясо и хотя бы утолить какую-то часть голода. Мужичок, можно у тебя тут в костре что-нибудь, я не знаю, сварганить? Мясо он тут у нас делает. Так, потушить, да, ребятки, мы можем? Ага, потушил я у него костер. А почему я могу у него потушить костер, я не понимаю. Родной, ты что, даешь, даешь возможность другим игрокам в твоем костре шариться, что ли? Я не понимаю. Такой взял, подошел и потушил, друзья. Я его костер, но ну, ничего страшного, такое тоже бывает, я обычно э, свои костры не даю никому открывать ну блин, нельзя больше ничего с ним сделать, с этим костром подождите-ка, так, секундочку он мне урон, главное, наносит такое ощущение как будто я, так, сейчас, сейчас попробуем давайте подойдем к костру он горит же, этот костер, да, можно же в него еще положить что-нибудь, да, легко и просто положили мясо но я только не пойму, оно у нас готовится или же нет вроде бы нет Вроде бы не готовится, потому что у нас потушено А если еще раз нажать на потушить Не разжигается? А как разжечь-то? А разжечь-то может как можно, нет? Так, давайте попробуем спичкой В костер Раз, ну, костер, ну, давай спичкой Подожги его, ну, родной, давай, не тупи Не хочет наш братишка поджигать Костер почему-то, да, давайте, значит, тогда Заберем из этого костра все Черт возьми, куда пропал костер? Как так-то? Что это за бак был, ребятки? Как же так-то? Вместе с этим костром пропало и мое мясо. Я ничего не поджарил. А просто этот злополучный костер забрал мое мясо. Ну блин, это вообще просто ужас. Это просто какой-то фейл. Я это мясо фармил, ходил с большим Превеликим трудом. А он просто взял и потух. И придется, братишки с опять сейчас шариться и искать, где бы можно настрелять места. Ну что ж, пойдемте фармить тогда волков. Я не знаю, как тут еще поступить. Надо, ребятки, фармить. Где наши волки? Так, где наши волки? Так, это у нас, значит, револьвер. Пока постреляем из него. Да, и давайте искать. Вот у нас волк. Идет, да, давай, иди сюда, родной. Иди сюда, родной. Раз, два, три. Так, волка мы завалили. Отлично. Мне необходимо с него забрать сейчас мясо. Да, главное, чтобы оно у него было Да, ребят, опасно очень подходить к чужим кострам Потому что просто-напросто, если вы в них чего-то положите Они могут исчезнуть и оставить вас без вашего драгоценнейшего мяса Да, что сейчас произошло со мной Наконец-то, ребятки, мясо я взял Просто замечательно Так, ищем еще, ребят, волков Волки нам нужны Так, вот он, вот он, волк подбежал Очень близко подбежал наш волк Так, мы его отпугнули сразу же, да А волки нападают всегда почему-то стая. Ну, это, в принципе, свойственно для них это же волки, черт возьми Так, иди сюда, родной, блин, очень сложно здесь попасть В животину, которая здесь бегает Ну, потому что она бегает как-то рывками Что не совсем характерно, ребятки, да, для животных Анимация здесь хреновенькая, если честно И животные, получается, бегают рывками Какими-то, знаете, такими всратами Что в, не... в животину просто нереально попасть Ты в нее вроде бы стреляешь А попасть просто нереально Вот там уже, смотрю, разделывают одного волка А я пытаюсь, пока я тут пытаюсь догнать другого. Он куда-то уже убежал в эти кусты, но что-то я не вижу, куда он бежал. Да, ребят, если вы не бегаете, да, вот как я сейчас просто так кажу, то вы никогда не догоните желаемую цель. Так, ну ладно. Нам необходимо, значит, сейчас подкрепиться. Вон он куда уже убежал. Вот за раз такая, а! Пыта... Ох, даже я попал, да? Получено три дни. Я, похоже, попал. Чисто, ребятки, стр... выстрелил на шар наугад. И, похоже, я попал. Или, может быть, просто я в область попал, где волков убивали... Чисто случайно, да? Но я, похоже, попал невероятно, ребятки Чудеса на виражах просто Я издалека завалил этого щенка ха да-да-да, бывает в упор, ни хрена не попадаешь, а тут на тебе издалека выстрел чисто случайно и каким-то образом попал. Да, замечательно, еще мясо берем. Я надеюсь, хотя бы кроме мяса мы, может быть, еще какой-нибудь, какого-нибудь рода ингредиенты здесь найдем. Ну, хотя бы дровишки, да, дровишки тоже здесь нужны. В идеале нажарить бы какого-нибудь мясца побольше. Так, волк у нас побежал. Волк убегает от кого-то, да, кто-то в него стреляет. Походу, сейчас в меня еще настреляют, пока я тут бегаю. Так, волк-волк-волк бегает. Не получается у меня в него попасть, опять не получается, да, очень сложно попасть в волка, похоже не я один в него стреляю, а кто-то еще, так, иди сюда, родной, бегает, отлично, ребятки, опять я в волка попал чисто, практически случайным образом, никто в меня не целится, вроде бы нет, давайте его разделаем сейчас, И здесь, здесь, наверное, постараемся разведем свой костер, ведь мне дадут развести свой костер, я так понимаю, нет? Так, все, давайте, режем, режем хирургическими вмешательствами. Мы сейчас отделим мясо от костей. И только мясо нам нужно. Да, ребятки, мясо получаем. Давайте здесь прямо разожгем костер. Мне необходимо пожарить на нем мясо. Но лучше бы нам поднакопить этого мяса побольше. Ой-ой-ой, кабан! Кабан, ребятки, кабан! Ни хрена себе! Так, берем другой пистолетик, быстренько. Берем, ребятки, пистолетик помощнее, кабан, это все-таки кабан, да что ж такое, перезарядка не работает, ни хрена, и кабан меня убивает, ну как же так-то, друзья, я опять при смерти, который раз я за игру уже погибаю, это просто ужас. Сколько этому кабану надо промежгласно давать, чтобы он слился-то, я не понимаю, у меня что, патроны закончились или как? Почему перезарядка, блин, так медленно действует? Так, на пятерочку это у нас ТТ, а на четверочку это у нас а, револьвер, наган. Я опять, видимо, выбрал просто револьвер. И мне не хватило немножечко да, на этого кабана. Ну, как же так, друзья? Бывает же такое огорчение. Так, смотрим. А что у нас имеется в инвентаре. Так, мясо мы вроде не потеряли. Патронов у нас а, 7,62. Который, значит, у нас для нашего револьвера становится меньше. Всего лишь 20 штучек. Но нам, ребятки, нужно их гораздо больше. Давайте зайдем здесь к нашим ребятам, которые барыжат патронами. И купим сейчас у них патронов. Потому что иначе мы рискуем остаться без патронов, прямо в гуще и разгар событий. А это, ребятки, не очень хорошо. Так, где у нас? А кто торгует а, патронами? Вот там, по-моему, у нас человечек был. Да, вот у нас, там у нас даже. И видите, есть значочек патрона. Сейчас мы к нему подойдем и попробуем закупимся по максимуму У меня голод, смотрю, до сих пор. Я никак не могу утолить жажду а, голода. Оружейник Серж, здорово, мне нужны патроны. Есть у тебя патроны? Нет? Наган поменяешь на что-нибудь? Так, а, на что он может поменять? Наган а, для обмена. Револьвер а, нагана и магазины ТТ обмен. А, на что он может поменять? Вы получите м, два магазина. Ага! Ага! Мы можем поменять, но я пока, ребятки, оставлю, знаете почему? Потому что я легко могу сменить оружие, да, в руке, для того, чтобы более скоординированно вести огонь Поэтому я пока его оставлю, мне он пригодится Какие товары тебя интересуют? Очки торговли Так, посмотрим А, это то, что, он, а, то, что ему, типа, нужно Ну, давай посмотрим на твой товар Мне нужны патроны очень срочно, именно 762 на 38 R мне вроде как нужны, ну вообще мне любые патроны понадобятся, давай посмотрим, вот они у него, значит, эти патроны, так, покупаем, берем один, за сколько он, кстати, нам их продает, что-то не пойму, 12, 18, да, можно, кстати, ох, это один патрон, такую стоимость, офигеть, просто, 120 рублей, это я сколько набрал, 20 патронов, да, ни хрена себе, какие цены здесь, однако, 49, 50 патронов я набрал, давайте возьмем у него 60, 70 патронов тогда, да, и вот таких еще, 7,62 на 25 вроде бы, да, они считаются. Да, у меня тоже их 70, да. Но мне, наверное, надо будет побольше. Да, вот этих тоже мне патрончиков отцы, пожалуйста. Они у нас подороже идут гораздо, да. Смотрите, какая стоимость на них. Ну, давай штучек, не знаю, м -м, так, пока деньги позволяют. Штучек 20, 30 точно надо будет. Да, 30 штучек мне пригодится. М -м, предлагаем, и он нам, патрончики, я так понимаю продает, подтверждаем, денежку отдаем, патрончики у нас в кармане. Замечательно. Аптечка есть, аптечка вроде пока что есть. Ну что ж, патронок пока я, ребят, закупаю в небольшом количестве, но потому что мне в большом количестве не, под... не позволяет мой скромный бюджет, да-да-да, поэтому я беру то, что, что только могу. Так, смотрим дальше. 3000 осталось у нас, да, денежки убывают очень быстро, но почему-то не прибывают. Так, надо бы, ребят, решить вопрос срочно с едой. Я хочу набрать дров, дрова вроде бы я брал. Но походу я их опять растерял Пока я там, значит, бегал, пока меня убивали Дрова я подрастерял И теперь надо снова фармить Искать а, дрова Тем временем у нас уже на улице стемнело немножечко Я все-таки рискну пробежаться еще разочек по лесу Так, это я обратно выбежал Да, давайте пробежим уже а, в другую сторону Да, я вот по этой стороне бегал Там было очень много собак И я постараюсь сейчас еще раз пробежаться Там кроме собак были еще и а Было еще... Так, надо бы мне попить а, нет, вроде попить я не столько хочу, сколько поесть а, Поесть-то мне точно надо а, Давайте с этой стороны зайдем Да, пока что жажды у меня нет а Только лишь чувство голода небольшое Так, секундочку Выходим, выходим Опять, опять, опять ребятки, шаримся по кустам Ой, что это такое было? Это кто это был? Кто это? У меня крыса какая-то, что ли, пытается сваншотить Я не понимаю, да? Откуда-то, ребятки, крысы на меня напал. Отлично, хотя бы дрова нашел. Так, крыса, иди отсюда. Давайте попробуем крысу зашатать хотя бы. Вот смотрите, как она шарится в кустах. Ее... В нее очень сложно попасть. Она просто здесь в кустах шарится. И ее невозможно никак в нее попасть. Вот мелкая, а противная. Иди сюда, иди сюда же, а. Никак не попадаю, а. Только патроны трачу, но не попадаю. Блин, да что ж ты будешь делать-то, а. Крыса, ты че какая вредная, противная, а. В нее реально сложно очень попасть. Так, можно ли ее как-нибудь разделать? Я же не зря на нее патроны тратил. Нет, ребят, крыс, похоже, вообще даже разделывать нельзя. Под секундочку. Вот я на нее навожусь, и даже нет возможности разделать ее. крыс. они просто вредители. Они вот так вот подходят, вот так вот нам вредят. И мы ничего сделать не можем. Так, у нас не восстанавливается выносливость. Почему? А почему это у нас не восстанавливается выносливость? Да потому что мы хотим есть. Давайте все-таки уже разведем этот чертов костер. Так, информация, где-то у нас должны быть а, рецепты. Так, где у нас рецепты? Сейчас, секундочку, ребятки, подзабыл, братишка Скрэч, не может он найти рецептики. Где же они у нас подевались-то? Где-то должна у нас быть а, шкала рецептов. Вот она, ребятки, а, создание предметов. Давайте попробуем ко... создать костер. Не хватает, каких ресурсов не хватает. Древесина одна штука, спички одна штука. Каких ресурсов нам не хватает, я не понимаю. Где у нас спички-то, я не понимаю. Есть же спички. Спички есть, древесина есть. Я не понимаю, что не хватает, где не хватает. Вроде бы все, ребятки, есть для этого. Давайте попробуем. Не хватает ресурсов. Каких ресурсов не хватает? Вот же костер. Ясно, понятно, что я его могу сделать легко не просто. Почему не хватает ресурсов? Пишет мне. Игра. Какие там еще ресурсы? Может быть, еще что-то нужно? Создание костра. Так, применяем. И Пф, не, не хватает ресурсов. Блин, я не понимаю, ребят, какие еще ресурсы здесь нужны. Древесина одна штука. Спички одна штука. А у меня что здесь такое? Это же древесина. Одно... Один хрен. Так, кто-то здесь подошел, я так понимаю, да, сбоку. Кто-то шарится. Не понимаю, почему я не могу сделать эту чертову, этот чертов костер. Почему мне не хватает ресурсов? Может быть, надо больше древесины или что? Но спички же у меня есть. Все верно. Игра, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты делаешь со мной? Так, ну спичек. У меня 15 спичек имеется. А, древесина имеется. Информация. Отлично. Сухие ветки отлично подойдут для разжигания костра. Ну, я в принципе... это. А, подождите, я опять не так делаю. Похоже, здесь... Надо как-то компоновать же вроде, да? А, все, ребят, я понял. Тут же у нас своя система, как говорится, своя атмосфера. Кладем за древесину, кладем спички и джмякаем применить. Вот теперь у нас точно появится костерок. Ну, вот такая вот, ребят, система, никуда от этого не денешься. Так, где наш костер? Мы получаем костер, надо бы разжечь, ребятки, костер. Давайте разожгем костер и поджарим наши три куска мяса. Хотя бы что-то, ребятки, чтобы у нас было, нам необходимо, чтобы выносливость была у нас всегда на максимуме. Так, ну что ж, теперь мы можем взаимодействовать. Кладем сюда три куска нашего мяса замечательного. И давайте подождем, пока оно у нас поджарится И главное, ребятки, забрать это все вовремя Вот это у нас время действия костра, не забывайте Вот это время горения костра зелененьким Так, да, кратенький мануальчик для тех, кто не в курсе, как пользоваться кострами в игрушечке под названием Stay Out Вот он, значит, у нас эм, таймер костра Как только он иссякнет, костер исчезнет и ничего отсюда взять уже э, не получится Сейчас у нас мясо жарится я так понимаю, спустя какое-то время оно у нас поджарится и станет немножечко другой а, текстуркой. Я только не вижу время на прожарку. То ли вот это время на прожарку, где-то у, у мяса ведь должно быть какое-то свое время на прожарку, правильно? Я лично этого пока что не нашел. Зритель, ну как тебе игрушечка стояла? Пиши, пожалуйста, свои размышления по этому поводу Да, у нас такая, значит, выживалочка В мире сталкера онлайн В мире постапокалипсиса Да, вот в это, вот этого замечательного аномального Если честно, мне она частично нравится Но и не совсем, потому что Есть очень много нюансов, которые стоит фиксить Есть очень большое количество багов Которые также стоит фиксировать Но ну, а в целом игрушечка Ну ничего так, я, если честно, ставлю Ей по 10-бальной шкале Отметочку в 7 багов Баллов, да, чем-то она все равно привлекательна и. И разнообразно. Так, секундочку, смотрим, ребятки, мясо готовится у нас, да. А вот, ребятки, процент заполнения процент готовки. Это когда у нас а, вот эта шкала про такая прозрачная, такая, знаете, серенькая заполняется, тогда у нас мясо а, приготовится, да. И главное, чтобы у нас это, это время не превысило время горения костра, иначе мы ни хрена ничего не успеем. Так, ждем, ждем, ждем. Никого не подпускаем. Так, у нас там кто-то тоже еще костер развел. Отличненько, да. Ждем, когда мясо под поджарится. У меня персонаж захотел пить. А я знаю, что здесь недалеко есть колодец. Да, мы до него сейчас дойдем и обязательно попьем. Также температура. Да, когда температура вроде бы то ли регенерация больше, то ли что ли в этом плане. Так, секундочку. Там кто-то к нам подходит. Давайте здесь подождем. Смотрим в костер. У нас мясо почти готово. Да, ждем, ждем, ждем, пока оно не приготовится у нас по максимуму. Сейчас, естественно, как приготовиться дальше пойдем. Да, надо бы найти нам колодец. И надо бы нам найти просто... Надо бы просто-напросто восполнить жажду. Так, кто-то там бегает, да. Кто-то пытается за нами следить, я так понимаю. Кто-то просто пытается следить. И кто-то пытается нас, я так понимаю, уничтожить. Так, ну что, у нас мясо зажарилось? Да, вроде бы зажарилось наше мясо. Отлично, три штучки. Забираем, забираем наше мясо вот таким вот образом. Замечательно. И идем а, дальше. Все, ребят, идем дальше. Нам необходимо бежать. Плохо, что у меня нет а, выносливости никакой Необходимо бы сейчас покушать Как-то сейчас надо бы покушать Давайте попробуем перекусим Так, вот таким вот образом можно поесть Давайте, наконец-таки мясо, как давно я уже не ел Меня замучила просто жажда Да, восполняем мы, ребятки а, Сытность увеличена на 400 единиц И это просто замечательно Так, ищем, где-то здесь была колоночка Да, сразу смотрите, как поперла выносливость, как только мы поели Сразу же выносливость, друзья, поперла так, мы здесь, значит, идем, я замечаю вдалеке какого-то волка, походу, да, и давайте попытаемся его сейчас расшатать, у нас револьвер стоит, так, секундочку, попадаю, нет, не попадаем. еще раз не попадаю, а теперь попадаю, ага, волк убегает, еще один, ребятки, волк подбегает, пытаемся в него отстреляем, отлично, попадаем, да, и завалили мы одного волка, успели, еще один волк подбегает, ребятки, так, берем токарева, Теперь-то меня не обмануть. Так, Токарева, бери. Бери Токарева, родной, быстренько. Так, отлично. Волк подбегает. И мы сразу же мы в голову настреливаем и убиваем. Замечательно. Так, давайте разделаем прямо здесь сейчас. Ведь мясо нам, ребятки, обязательно пригодится. Мясо мы можем насытиться как раз вот так вот, как я вам сейчас показал. То есть просто разожгли костер, а предметов не найден. Да, ребят, бывают и такие волки, в которых предметов мы просто-напросто не находим. Тут где-то был еще один убитый мной волк. Вот он у нас. Давайте постараемся его тоже залутаем, отлично, я надеюсь, что хоть в нем что-нибудь у нас найдется, не зря же мы патроны тратили, я думаю, что не зря, друзья, ну что ж, берем из этого волка, да, здесь у нас мясо и здесь у нас свинец, так, смотрю, у нас на типа нападает волчара, а он почему-то слакает стоит, так, почему у меня пистолет не стреляет, не пойму, почему мой пистолет не стреляет, а? Я же вроде заряжал его. Где патроны? Да, не забывайте, ребятки, надо обойму менять. Обоймы, кстати, заряжаются отдельно. Для тульского токарева надо как-то заряжать отдельно. Установить, это понятно. Так, а заряжать, как секундочку, ребятки, вот так вот на нас просто может набежать какой-нибудь пёс. Раз выстрел, два выстрел. Нельзя стоять в области поражения. Блин, плохо, плохо, плохо. Берем срочно наш, значит, револьвер и отстреливаемся от второго волка. Где у нас револьвер? Блин, пока я найду револьвер, меня тут, значит, убьют. Уже. Иди отсюда, родной. Блин, опять у меня патронов нет. Хотя бы смог отогнать. Что ж ты будешь делать Так, Какие же эти противные волки у нас все-таки, а? Они просто всегда путаются под ногами, пытаются на нас зарамсить. Да, когда, ребята, вы стоите в области, где ресуются враги, вы всегда подвержены опасности, то, что вас могут здесь просто из ниоткуда взять и слить. Все, идем обратно. Я вообще-то хотел... Так, щенок лежит еще один, отлично. Заметил я еще одного щенка, давайте тоже его разделаем, нам пригодится то, что из него выпадет. Главное, чтобы нас не сожрали волки в этом лесу. Так, забираем и идем обратно. Так, еще взяли мясо и пришло время, ребятки, выдвигаться обратно. Секундочку, что у нас здесь такое? Что-то... О, древесина появилась, ее вроде здесь не было. Не было, но она взяла и появилась, прям с ровного места просто сходу. Забираем древесину и идем. Где-то здесь точно был... Где-то точно здесь был, ребятки Так, надо бы перезарядиться Тут точно, я помню, что здесь был где-то Источник воды Колодец или что-то в этом роде, да, или колонка Но я почему-то не могу найти до сих пор Вот шастую, шастую, а найти не могу Где же эта колонка-то, а? Куда же она подевалась-то? Мне нужно срочно попить водички Поесть я поел, а вот попить мне тоже бы Не помешало Ну, похоже, вот по этой улице, если мы пойдем, мы найдем эту колоночку И можем из нее попить Так, здесь у нас какие-то крысы так, так, так. Да я вижу одну крысу. Так, вижу, кто-то там шарится. Так, помимо крыс здесь еще есть мертвяки вот такие. Да, ребят, осторожней, да. Мертвячки вот эти у нас а, тоже кусаются очень больно. Посмотрим, со скольки же выстрелов они у нас откисают. Так, раз, два, раз. Побежал, побежал на меня! Подбегает на меня, ребятки, как так-то, а? Я сумел, подпустил его к себе. Ну как же так-то, а? Братишка, скрыть, нельзя же так. Так, убегаем быстренько к нашим посмотрим, может быть, получится сейчас а, сагрить наших на этого типа. О, уже не бежит за мной, уже отстал. Да, ребятки, надо, короче, перезаряж перезаряжать обоймы регулярно здесь, потому что здесь есть фишечка такая. Если револьвер мы можем перезарядить так, то какую-то обойму мы так просто перезарядить не сможем. Так, интересно, этим костром можно воспользоваться? Я думаю, что в этом костре можно что-нибудь что пожарить. Но нет, здесь просто сидят люди, просто наслаждаются а, погодой, природой. Да, ребятки, для ТТшечки вот эти магазины, их надо как-то отдельно заряжать. И как же их заряжать, давайте посмотрим. Так, а, сначала экипируемся токаревым. Так, берем его в руки и пробуем зарядить. Да, сейчас у нас происходит смена магазина, да. В одном ноль патронов. Надо, ребятки, срочно... Как-то зарядить его. Как же зарядить-то? Давайте попробуем. Извлечь патрон 7.62. Так, извлекаем. Извлекли, я так понимаю. Да. И теперь надо как-то установить. Устанавливаем. Вот так, ребятки, мы заряжаем магазины. Так, один, я так понимаю, зарядили или что? Или не зарядили? Вместимость. Так, секундочку. Вместимость установить. Установить куда? Куда мы устанавливаем? Мы устанавливаем в пистолет, а толку? Опять, ребят, немножко не догоняю, как же здесь заряжать эти, эти странного рода магазины. Информация, давайте глянем. Магазин вмещает мощь 8 патронов. Размещение патронов, одна рядная кнопка, защелки магазина, находится в левой стороне рукоятки. У основания спусковой скобы, как у Кольта. Понятненько, так, плохая фиксация магазина считается главным. Так, это понятно, данный предмет невозможно выровнять в случае смерти персонажа. Понятно, но... Как же его зарядить, друзья? Нам просто нужно патроны на него навести или как? Раз. Да, друзья, перезарядка осуществляется именно так. Мы заряжаем магазин. Мы просто наводим патроны на магазин. Теперь мы, ребятки, устанавливаем этот магазин. Вот таким вот образом. И пустой магазин желательно тоже, ребятки, зарядить, чтобы у нас он был в боевом положении. Ну и потом уже при перезарядке у нас данный, данное, значит, оружие, оно меняет магазины, но не... Патроны, как это было в случае с а, нашим с вами а, вот этим вот замечательным а, кольтом. Это кольт же вроде у нас, да? А, Пушечка-то, я так понимаю. Или что это такое? А, это у нас просто револьвер а, на ган. Да, ребят, вот такая здесь механика интересная. И нужно к этому реально привыкать, чтобы хоть как-то научиться грамотно, грамотно играть. Да, Артурка, поможешь мне развиться в мире сталкера онлайн, да, в стей аут? Я бы был тебе очень благодарен, но за бесплатно Здесь, ребятки, никто ничего а, не делает Ну что ж, вот такая, ребятки, у нас сегодня получилась серия Опять мы побегали, опять мы немножечко постреляли а, Потихонечку и по чуть-чуть стараемся, развиваемся в Сталкер Онлайн Мне эта игрушка нравится, я буду непременно в нее играть Но только лишь, ребятки, с вашей поддержкой Мне нужна ваша поддержка Давайте, ребят, наберем на эту серию хотя бы 50 лайков и 500 просмотров Для того, чтобы братишка Скрэч дальше специально для вас пилил видосики По этой замечательной, увлекательной игрушечке и играл а, в нее. Также жду от вас, ребятки, ваше мнение по поводу этой игры, что вы думаете, также жду от вас ваших советов, как вы, ребятки, играете уже в эту игру, может быть какие-то есть лайфхаки Я непременно, ребятки, все послушаю, возьму на заметочку и возможно в следующих видосах благодаря вашим советам я буду играть чуточку лучше, Ну, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и возможно в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале, ну а на сегодня пока